Черешма обладает замечательными вкусовыми свойствами, а также массой полезных лечебных качеств. Ее употребляют свежей, но если хотите заготовить черемшу впрок, воспользуйтесь данным рецептом. Заготовим черемшу на зиму в домашних условиях. Молодые побеги черемши я промываю под холодной водой, а затем бросаю в кипящую соленую воду и варю до мягкости. После перекладываю черемшу вместе с жидкостью в стерилизованные баночки. Добавив уксус, банки плотно закрываю и переворачиваю до полного остывания. Консервацию храню в прохладной кладовке. Удачи! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Тщательно промываем побеги черемши. В большой кастрюле кипятим воду. Добавляем в нее соль на 1 литр воды, 1,5 столовой л. соли. Добавляем в кастрюлю черемшу и варим, пока она чуть-чуть не смягчится. Раскладываем черемшу в стерилизованные банки, вместе с водой, в которой она варилась. В каждую 750-граммовую банку я добавляю по 1 столовой ел уксуса. Банки закручиваем и переворачиваем до полного остывания, укутав в полотенце. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте готово. Храним консервацию в прохладном и темном месте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Черемша, по вкусу, молодые побеги, соль один по вкусу, уксус 1 по вкусу, количество порций 5-6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк, до новых встреч!